Января первый Украинский фронт перешел в наступление в 5 часов утра. Особенностями наступления в середине января была отвратительная погода. Я уже говорил на первой лекции о очень серьезном влиянии климатического фактора. В наступлении в январе 1945 -го года Низкая облачность, державшаяся почти неделю. Дожди, туманы, плохая видимость парализовала действия нашей авиации. Вот. Это наложило общий отпечаток на ход военных действий. Если вы посмотрите сейчас на эту карту, то вы обратите внимание, что движение наших войск, это хорошо видно на карте, Красные стрелки, указывающие направление наших армий, движутся в широтном направлении. Здесь почти нету охватов, то есть это никоим образом не повторение операции «Багратион» лета 44 года в Белоруссии и Литве, когда. Наступающая Красная Армия фактически повторила действия Вермахта в сорок первом году при вторжении группы армий «Центр» на территорию Литвы и Белоруссии. Объясняется это тем, что в Белоруссии сеть железных дорог и шоссейных дорог такова, что там действительно можно делать охватные движения, загоняя обороняющуюся сторону в лесисто-болотистое пространство. Здесь же, на территории этнической Польши, совершенно другая ситуация. Мало лесов, в отличие от Белоруссии, в первую очередь. Во вторую очередь, реки текут не поперек, как может в первый момент показаться, а наискось, то есть не столько заслоняя, сколько несколько помогая движению вглубь территории. Поймы рек болотистые, и это оказывало очень большое влияние на то, что стало происходить. И еще очень важное обстоятельство. Если вы внимательно приглядитесь, вы увидите идущие в меридиональном направлении в основном зубчатые длинные синие полосы. Это немецкие линии обороны. В течение полугода германские инженерные части возвели в общем семь полос в глубину. Это говорит о том, то в известном смысле территория этнической Польши, я подчеркиваю этнической, потому что Поморье Польша тогда не принадлежала, это была помирание, часть Рейха, равно как и Силезия. Вот. Значит, территория этнической Польши таким образом была переграждена для продвижения частей Красной Армии. Ряд городов, как это хорошо видно на карте, видите, кружки. Это не, это не столько котлы, сколько вот там, где зубчатые кружки, это укрепрайоны. Таким образом, предполагается, что опираясь на меридиональные полосы оборонительные и укрепрайоны, войска могут маневрировать на подобного рода театре военных действий, используя его плоскостной характер. Горы, которые являются естественным рубежом, они находятся на юге. Вот она, видите, Чехословакия, внизу видно. Вот здесь и проходит дуга Карпатских гор. Именно здесь будут идти тяжелейшие бои весь период зимне-весеннего наступления. И советские войска, 4-й Украинский фронт, продвинутся только до Ломоуца к моменту падения Праги. То есть они не смогут войти вглубь самой этнической Чехии даже. Но зато, опять-таки, равнины Польши, они открывают очень большие возможности для наступления. Но, и вот тут очень важная особенность, Наступление здесь было организовано далеко не вдоль линии железной дороги и шоссе, а скорее поперек сети транспортных артерий. Дело заключается вот в чем. При планировании операции в конце ноября, начале декабря была выдвинута идея, Глубокого таранного удара, исходной позиции которой является, видная вам прекрасно, линия фронта, а завершающей точкой Берлин, столица Рейха, в таранном ударе Советское Верховное командование, Генеральный штаб и наши маршалы видят средства для осуществления политической цели войны. Возможно, быстрее взять германскую столицу и этим разрушить способность Третьего Рейха к сопротивлению, закончить войну. Однако, при таком ведении боевых действий, которые мы здесь с вами наблюдаем, возникают очень большие опасности связанные с тем, что при глубоком таранном, то есть прямом, как вы видите, ударе, войска, движущиеся по подобного рода местности, войска, стремящиеся форсировать оборонительные линии противника, вынуждены наращивать темп наступления. И в конечном счете встает вопрос о том, сколько они на это затратят, каковы будут потери при подобного рода введения операций. Ибо что значит глубокий таранный удар? Это отказ от большого стратегического маневра, В данном случае отказ от охвата противника, отказ от классических клещей. Что дают клещи? Они несколько могут замедлить. На стадии планирования, на стадии реализации это вовсе не так. На стадии планирования может показаться, что они несколько замедляют темп продвижения. Создавая вот эти облические движения войск. И, может быть, не успевшаяся оказаться задача на окружение войск противника. Они могут утечь и успеть занять оборону на следующих рубежах. Вот почему в основу планирования вислоодерской операции и перспективного наступления на Берлин был положен принцип прямого таранного удара. Разорвав фронт противника, введя максимально большое количество армий уже на первом этапе операции, обеспечить высокий темп продвижения. И за счет этого высокого темпа не давать противнику уходить настигать его, в известном смысле опережать его, окружать и либо истреблять, либо брать в плен. Но что получилось на практике? Я в прошлый раз приводил статистические данные о превосходстве наших войск в численности, в боевой технике, в вооружениях. Что происходит на самом деле? Использовав стратегию прямого тарана, они столкнулись с тем, что усилия, даже при таком превосходстве, которое было на начало операции, что усилия пришлось не просто наращивать, а прилагать, прилагать и прилагать, и в конце концов, к 26 января, понимаете, да? Наступление началось 12-14, через 16-12 дней, 26 января, оказались резервы израсходованными. Это при том, что у немецкого командования были очень скудные резервы и никакого сравнения с возможностями оперирования адекватной массой танков, артиллерии и самолетов у немцев просто не было. Таким образом, цель формально вроде бы достигалась. Но путем огромных потерь. Где находились советские войска в этот момент? Они вышли к Быкдышу, посмотрите, в центре прямо наверх. Видите? Один из узлов обороны на нависли. Примерно там, где варта впадает в нее, Нет, простите, Нарев впадает в нее. Но Познань в центре. Видите, да, наверху, в центре. Поздно ничего была не взято. То есть они не прошли полностью территорию этнической Польши, они только вступили в западную ее часть, имеется в виду Польшу 1939 года. Они уже несли такие потери, что буквально стало не хватать войск для дальнейшего наращивания. И у Жукова возникла необходимость позвонить в Ставку Верховного Главного Командования, И у него произошел очень специфический разговор со Сталиным. Ну, естественно, Жуков сначала доложил о результатах наступления на 26-е, После чего Сталин ему задал сакраментальный вопрос, а какие ваши дальнейшие планы, ибо, когда мы читаем мемуары начальника оперативного отдела нашего генштаба генерала Штеменко, их всегда ругают, и ругают не вполне заслуженно. Нет, там понятно, что человек, служивший в генштабе перед войной, во время войны и после нее, и оставшийся в живых, в этих непростых условиях хор, пошел хорошую выучку не распускать лишний раз язык. У нас вообще проблема. Американцы, англичане, американцы и немцы пишут, значит, там более емко. Наши и англичане пишут очень осторожно. Но англичане, значит, национальная традиция вообще лишнего не говорить. Авось пригодится следующий раз. Зачем? информировать о том, как они это делают. Вот, а наши просто опасались, естественно, даже уже в 60-е годы. Как бы чего не вышло. Ну, кроме того, цензура, конечно, над нашими была большая. Вот Штаменко говорит о том, что они планировали в деталях наступление именно до рубежа Быкдыша Познания. Не далее. Дальше по ситуации. В общем, это, конечно, разумно, потому что ситуативно меняются боевые действия, но... Появился разрыв между представлениями Жукова и представлениями Сталина о том, как дальше будет развиваться ситуация. Он был вызван тем, этот разрыв в представлениях, что совершенно по-другому, по сравнению с тем, как планировалось, развивалось наступление в Восточной Руси. Конечно, Восточно-Прусский театр, на самом деле, честнейшим образом связан с театром Померанским и с Курляндским. Единая система трех направлений. Что происходило? Во-первых, наши войска в Курляндии, это западная часть Латвии, продвигались вообще ползком. Они не могли прорвать оборону немецких войск на в Земгалии и выйти на оперативный простор. И это им не удалось вообще. Немецкие войска капитулировали там только после капитуляции Третьего Рейха. Наступление в самой Восточной Пруссии, осуществляющееся Первым Прибалтийским, Третьим Белорусским фронтами, оказалось совершенно в критическом состоянии наши войска не смогли развить искомого темпа наступления. А наступление началось почти что параллельно с наступлением на равнинах Польши. То есть здесь сопротивление немецких войск было гораздо даже еще больше, чем на польских равнинах и даже не в том дело было, что территория Восточной Пруссии еще с начала 19 века была достаточно хорошо укреплена. Я вам раскрою, это не секрет, когда читаешь мемуары. Значит, например, знаменитый Летцинский укрепрайон был вообще потом оставлен без боя, потому что, когда наконец был применен разумный метод ведения войны, немецкие войска вынуждены были начать отступать. Вот. Но, так, но здесь, вы видите, что использовалось, опять-таки, хоть и клещеобразные, но лобовые удары наносятся. То есть наше командование само себя обрекло на методику Первой мировой войны, прогрызание вражеской глубоко эшелонированной обороны. Относительно быстрый темп наступления, но сейчас, подчеркну, совершенно не соответствующий тому, что было запланировано в Ставке в Генштабе, поддерживался только благодаря подавляющему превосходству в артиллерии и авиации и в танках. То есть я бы сказал, что здесь, на немецкой земле, приняв бой, немецкие войска сражались с повышенной стойкостью и с повышенным ожесточением. Необходимо отметить, что вместе с частями вермахта здесь сражались и части прусского ландвера. И ландштурма. То есть ополчение. Ландштурм это подростки, и начинают 60 и старше. Потом они будут также активно сражаться в самом Кёнигсберге и в Берлине, ландштурмисты. И у нас есть свидетельство маршала Конева. Безумно интересное о том, как сражался ландштурм в Берлине в последние дни войны. Вот в первый раз я говорю, сказалось, что бои на территории Германии будут особенно трудны именно в этот момент. И вот что же произошло из-за того, что наступление здесь замедлилось, первый белорусский фронт вырвался вперед уже в тот момент, когда он был на подступах к линии Быкдаш-Познань. Второй белорусский фронт, возглавляемый маршалом Рокоссовским, вот он. Первоначально устремился вслед за правым крылом первого белорусского фронта, и тут оказалось, что его движение туда в восточную Померанию с прицелом на нижний Одор, на Штеттен (современный Щетцен, устья Одера) невозможно по той причине, что израсходование войск и снарядов, и техники у первого Прибалтийского и у третьего белорусского такое уже стало в первую же неделю, что Второй Белорусский фронт не имеет права дальше двигаться на запад-северо-запад. Он должен начать разворачиваться на север-северо-восток. То есть вообще уклоняться от совместного движения. С Первым белорусским фронтом, вернемся к одер Таким образом, прорыв Жукова, несмотря на большие жертвы, осуществлялся, но он стал приводить к тому, что его правый фланг обнажался все дальше и дальше. К моменту разговора со Сталином разрыв с вторым белорусским составлял уже 150 километров. Естественно, что в такой ситуации возникало неизбежное желание нанести со стороны немцев фланговый удар. И только лишь, я бы сказал, концептуальные две вещи помешали это сделать вовремя Гудериану, начальнику генерального штаба. Первое. И через это он не мог вообще перепрыгнуть никогда и никак. Это нехватка войск на завершающем этапе войны. Роковая нехватка войск. Их просто не было в том количестве, которое было бы необходимо. Вторая формально поправимая, но фактически неискоренимая. Это военные действия в Венгрии, где курировал все сам Гитлер. И спорить с ним было практически Почти невозможно. В результате боевые действия, развернувшиеся в это же самое время на венгерской равнине, в особенности под Будапештом, который уже больше месяца как был окружен, и в нем шли бои, они впитывали в себя эсэсовские танковые корпуса и часть пехоты моторизованной, которая была на самом деле необходима не здесь, а там, на севере, на кратчайшем направлении в Рейх и в Берлин. Почему Гитлер так уцепился за венгерское направление? Почему его невозможно было переубедить? Было две причины. Венгерская нефть, последние источники ее. Всю войну у Германии были очень большие проблемы с пополнением запасов горючего. И второе, маниакальный ужас что советские войска, захватив Венгрию, моментально вторгнуться в Австрию. Понятно, что из соображений престижа и из соображений, конечно, местного своего австрийского патриотизма, он никак не мог согласиться с тем, чтобы Австрия подверглась, так же, как и территория Рейха, вторжению советских войск уже теперь. Отсюда столь упорное цепляние за центральные и западные районы Венгрии, превращение центра Венгрии в тяжелейшее поле сражения и Будапешт, обреченный из-за этого превратиться в руины. Но если бы он вел бы более разумную стратегию хотя бы в этот период, то, наверное, удалось бы быстрее сконцентрировать войска в Восточной Померании и нанести более эффектный контрудар и более эффективный, в первую очередь, именно эффективный, чем тот, который удалось им нанести во вторую декаду февраля. Вполне возможно, что этот контрудар можно было бы нанести в третью декаду января, ибо Гудериан ставил вопрос о нанесении сильного контура удара на Восточном фронте уже после 10 дней нашего наступления в Польшу. Прекрасно понимая, чем это может закончиться. Отсюда мы делаем вывод, что имея столь серьезное превосходство в силах над немцами, наше командование фактически не доучло способности немецких войск, к повышенному сопротивлению на завершающем этапе войны. Следовательно, мыслили они все-таки в Москве более линейно, чем нужно, считая, что если они перемалывают и почти уже перемололи военную машину Германии, если жертвы Германии и гражданского населения стремительно возрастают, то сопротивляемость понизится. И, следовательно, цели поставлены и задачи определенные будут выполнены, это оказалось недостижимо. В результате, после двухдневных переговоров и аналитической работы генерального штаба, которую потом от имени Ставки провозгласил Сталин как свое решение, 27 января было принято решение вроде бы в пользу Жукова, но по сути половинчатое, а половинчатое решение всегда самые плохие, это мы знаем сами. Было сказано, что дается добро на то, чтобы рвануться дальше к линии Одера, как и планировал Жуков. Но никаких резервов Жуков, а он их запросил 26-го, не получит он должен использовать то, что ему было дано к 12-14 января. В результате Руков сталкивается со сложнейшей проблемой. У него открытый фланг, а потом будет открыт и левый фланг, потому что... Конев в Силезии, первый украинский фронт, вообще не будет наступать долгое время на Запад. Развернутся бои за Силезию, то есть на Юго-Запад, на Юго-Юго-Запад даже. Стоит вопрос о смысле нанесения удара. Жуков в своих мемуарах оправдывает смысл нанесения удара до удара тем, что было выявлено, Отсутствие заполнения последней, седьмой линии обороны немецкой на пути к Кодору. Войска фронта, используя собственные силы, то есть они начинают сжигать, но уже не жир, жир они сожгли до 26-го. Организм начинает поедать собственную мускульную массу. Понятно, что происходит? Они продолжили это наступление. Они вырвались в первые числа февраля. Вот оно. Крайнее продвижение до линии Одера. И что? И ничего. Потому что именно в этот момент первый белорусский фронт был завернут. Видите, поворот. Четыре армии из шести поступил приказ повернуть на помощь третьему белорусскому фронту. То есть полная переориентация наступления целого фронта, потому что две армии, которые оставались и двигались туда дальше, вот они потом дойдут до Кольберга, это четверть сил фронта. То есть вот, Третий Белорусский фронт умоляет о том, чтобы повернули войска. Он не может выполнить этой задачи. Он увяз в Хильбергском Укрепрайоне и не может его пока что сокрушить. В результате Жуков не может ждать с этого момента никакой существенной помощи со стороны Второго Белорусского фронта. Уто просто стратегически теперь другое направление. И надо сказать, что это, конечно, наши исключительной мужественности войска. 19-й армии, которые продолжали туда пытаться прорваться. В этот момент у них ничего не получилось. Стрелки показывают конец марта. Прорыв к Балтике, понятно? А речь идет о январе. Над всем правым крылом Первого Белорусского фронта стало нависать Восточное Помирание, нынешнее Польское Поморье. Видите непрерывную линию наверху на севере фронта? Глубина этой территории, которую немцы продолжают занимать, от 100 до 150 километров. То есть сходу это не взять. Здесь сильные тыловые базы. Пока что еще связь поддерживается с Восточной Пруссией, с Кёнигсбергом. Здесь очень сильной базой сопротивления является Данцик и Гдыня, Гданьск, современный Данцик, и Сопот. Кроме того, Кольберг, Эльбинг на юге Данцигской бухты, или Эльблонг, вот, и ряд других городов-портов на Балтийском побережье или узлов в глубине территории, Гудериан и хочет нанести контрудар. Но возможным этот контрудар, возможным он становится только лишь в тот момент, когда проваливаются попытки деблокировать Будапешт. Все, что здесь произойдет, целиком на совести Гитлера, как верховного главнокомандующего. Во-первых, как я уже сказал, он сам сковал здесь отборные танковые части. Будь они там, к северу от Карпат, Думается такого стремительного наступления первого белорусского фронта просто не произошло бы. Хочу сразу заметить, численность войск, оснащенность их артиллерией, авиацией и танками у фронтов советских войск была абсолютно разная. Поэтому понятие фронт, оно, в общем-то, для людей неосведомленных, вы знаете этот старый термин, профан. Человек, только поверхностно представляющий себе ситуацию. Поэтому, когда мы говорим о войсках 2 и 3 украинских фронтов, никоим образом не должны мы думать, что они действительно обладали той массой войск авиации и бронетехники, которая была бы достаточно, если бы отсюда были отозваны хотя бы большая часть танковых дивизий СС, хотя бы они, чтобы пробиться непосредственно уже к февралю, к Вене и войти в Австрию. Тем более, что при правильном планировании, вот это вот самое важное, конечно, это когда, как делается планирование. При правильном планировании при взвешенном, разумном подходе можно было еще в ноябре-декабре, когда только завязались бои вокруг Будапешта в долине Дуная, принять решение о мобилизации населения в восточной части Австрии для строительства оборонительных рубежей, чтобы оседлать дороги. Напомню вам, что Австрия большей частью расположена в отрогах альпийских гор, можно сказать, альпийской горной страны, в Нагорьях и плоскогорьях ее. Это, конечно, не швейцарские Альпы, даже не тирольские Альпы, но вот это нижняя и верхняя Австрия и Штирия, то есть там, где развернутся потом действия наших войск, это уже местность, серьезно пересеченная. И здесь наступление широким фронтом по равнине уже почти что невозможно, здесь фронты сужаются, они идут вдоль трасс железных и шоссейных дорог, которые ориентируются на долины в горах. И вот здесь держать оборону на пороге, если ее, конечно, построить за два месяца, вот, а ее можно было бы рискнуть, создать, ограниченными силами, было бы возможно, то есть советские войска бы, 2 второго и 3 украинских фронтов выиграли бы территорию, то есть они заняли бы Венгрию до австрийской границы. А вот дальше у них начались бы проблемы. В этот момент широкий маневр по железным дорогам из Венгрии через Австрию или из Венгрии через Чехию был еще возможен, и появление танковых дивизий СС на польской территории привело бы к тому, что шансы бы для немцев значительно возросли. В чем тут дело? При скрупулезном изучении даже мемуаров, вот не надо даже обращаться к архивам, достаточно посмотреть мемуар, а оказывается, что Боевая сила танковых войск СС была очень велика. Дело, конечно, покоилось на двух факторах. Первое – это вооружение. Сюда преимущественно посылались «Тигры» и штурмовые орудия «Фердинанд». И, конечно, подбор личного состава, его выучка и воспитание. Практически все последние наступательные операции, которые велись в эти четыре месяца, последних четыре месяца войны, они всегда базировались на то, что костяк наступающих немецких войск составляли именно эти танковые дивизии. В большем или меньшем количестве группируемые в виде корпусов, иногда даже танковых армий, если их было несколько. Количество дивизий превышает Судя по всему, 20-25 единиц стремится к 30 И должен с большим сожалением заметить, ну, теперь это уже можно говорить, конечно, это было невозможно говорить 30 лет, тем более 40 лет назад, что даже наши гвардейские танковые армии в известных случаях уступали пробивной силе танковых частей СС. Это неприятно, может показаться непатриотичным, но патриотизм не есть сокрытие. Патриотизм как раз вырастает на правильном объективном понимании того, что происходило. У нас, извините, значит, танковые части СС окружили четвертую гвардейскую танковую армию генерала Лилюшенко в середине февраля. Да, 1945 -го года на подступах Кнейса, то есть уже к границам Саксонии, уже когда Силезия была почти завоевана. И маршалу Коневу, надо сказать, что он в своих мемуарах, вот когда говорит какие-то несообразные вещи, когда говорит очень честно. Я до сих пор не понял, вот чем это вызвано. Вот. Там, про сорок четвертый год иногда у меня волосы встают дымом, как это расходится с реальностью, как он это описал. А в сорок пятом он как-то так вот смог написать, что было. Представьте себе, командующему фронтом пришлось поехать в штаб танковой армии наполовину уже окруженный. То есть что значит наполовину? Там два корпуса было окружено, третий, где был штаб, не был окружён. Вот и координировать усилия гвардейцев-танкистов, значит, с 52-й общей войсковой армии, и еще вызывать Третью гвардейскую танковую армию генерала Рыбалка на помощь. И только после четырех дней боев в окружении, то есть это уже последняя декада февраля наступила, 1945 -го года, удалось пробить коридор и начать как-то подпитывать окруженные танковые части Лилюшенко. А это были же. Танковые армии 3 и 4 ⁇ одни из самых лучших. Они стежали себе славу еще в течение всего 44 -го года. В боях сначала под Курском, это 43, а потом во время украинской и белорусской наступательных операций. Вот что из себя представляли танковые войска СССР на завершающем этапе войны. Отсюда мы как раз можем делать тот вывод, о котором я говорил еще в первый раз, что когда мы точно знаем, как происходили военные действия, какими жертвами была куплена победа, мы по-настоящему начинаем ее... То есть мы понимаем, что мы сражались с противником до конца, проявлявшим очень высокое качество ведения военных операций, высокий моральный дух, потому что еще раз напомню то, что говорил на первой лекции, без высокой военной морали войска воевать не могут. Как Красная Армия проявила высокую военную мораль постепенно в течение летне-осенних кампаний 1941 года, и это явилось результатом того, что нашествие остановилось на пороге Москвы. Если бы мораль не проявлялась, было бы как во Франции, войска еще были же в сороковом году. Не хватило духа, не хватило именно моральной стойкости. И перелом в войне под стенами Москвы это не просто присылка свежих войск с Дальнего Востока, это не просто Бросание в огонь войны сырых, обученных за два с половиной, максимум за три с половиной месяца войск из Казахстана, Панфиловская дивизия и все прочие. Это высокая военная мораль, возродившаяся в этих отступавших в течение лета и осени войсках. Через огромные потери выжигается вот все сырое, ну, чтобы не сказать жестче, и вот те, кто остаются, они не просто становятся высокопрофессиональными, в техническом смысле солдатами, они другие по моральному качеству люди. Это те самые, которые побеждают, потому что себя не жалеют. Вот это и есть высокая военная мораль. Принесение себя ежедневно в жертву на поле боя. Таким образом достигается победа. И в этом смысле я очень недоволен нынешней пропагандистской кампанией, где в основном упирается на военную технику, вы заметили это. Она демонстрируется, она превалируется, а в воспитании говорится о где-то там, на втором, на третьем плане. Я понимаю прекрасно, что десантирование на дрейфующую льдину посреди Арктики в районе, близком к Северному полюсу, вы знаете, надо доплыть еще до него. Это, конечно, высокая техника, но в основе этой высокой техники лежит военная мораль, которая в этих войсках, я не знаю, каким образом достигается, понимаете, да? Но в этих подразделениях, которые отправили в Арктику, без ее создания вся эта операция смысла не имеет. Была бы только реклама. Потому что в таких условиях, не очень сообразимых с опытом прошлым военным, пусть даже вести учения, могут только войска, воспитанные подавающим образом. Вот почему я позволяю себе вот это вот отступление в смысле того, что такое военная мораль. Естественно, что эту же самую военную мораль проявляют и части Красной Армии, ведущие столь тяжелые наступательные бои. Но, необходимо все время не забывать, что в их руках молот, с помощью которого они гвоздят оборону противника, такого технического молота в руках вермахта уже нет. Отсюда становится ясно, насколько высока военная выучка и все еще сильна военная мораль в немецких войсках, если они противостоят столь, превосходному противнику на равнинах Польши. Вот в чем дело. По-другому, если это сбрасывается со щитов, тогда у нас получается, что наше командование, но ну, мы его всегда в этом упрекаем, просто не умеет щадить людей и их телами мастит дорогу. Я бы сказал, что они здесь еще и столкнулись с очень сильным противником. Причем противником более слабым в техническом уже отношении, но еще, все еще сильным духовным. Это то, что, конечно, не полагалось говорить в Советском Союзе никоим образом, но это полностью искажает реальную картину того, что происходит в этот момент. Это скорее Жуков допускает в разговоре со Сталиным некое недопонимание, когда он говорит, что Преследовать, не давать опомниться, на плечах бегущего противника форсировать Одер. По сути дела, воплотить в жизнь в полном объеме такое представление Жукову не удалось. Он смог занять снова пространство, но не смог форсировать Одер в том виде, на который он это рассчитывал. Удалось в начале февраля захватить только два небольших плацдарма, при этом не сумев подавить пункты сопротивления в тылу этих плацдармов. Если обратиться к знаменитой эпопее осады Кюстрина, то Кюстрин пал в момент взятия Берлина в конце апреля месяца. А бои начались в первых числах февраля. Вот вам вырвались вперед, перешли Одор и вынуждены были остановиться. Дальше ресурсов вообще не хватило. Таким образом, я бы хотел, чтобы вы осознали, что даже публицистические все заявления, их перетолкование, постоянное повторение, они не дают вообще никакого четкого представления об этих людях, ни о солдатах, ни о генералах, ни о маршалах. С моей точки зрения, я не хочу навязывать свою точку зрения, но я ее выстрадал долгими годами исследования, обращения к этой теме. С моей точки зрения, все-таки, пока что история Великой Отечественной войны, несмотря на то, что сколько там, 10 томов, по-моему, да? 12, она не написана, по-настоящему все еще нет. Это особый, конечно, разговор, очень иногда смешной текстуальный анализ, когда Читаешь сам по себе текст, видишь, как они противоречат внутри этого текста, сами себе эти авторы. Мне их даже несколько жалко иногда становится, понимая, как им бы вот сужен кругозор, как цензура требовала от них. Я не могу знать, вот, что они чувствовали, насколько они сами понимали. Они не оставили нам пока что вот этих свидетельств. Но вот эта 12-томная история, она, конечно, дает только внешнее описание, она не проникает в суть. Ну, фразы партийно-пропагандистского характера в счет идти, естественно, не могут пока что. Вот, поэтому вот, грозная внешность, вы понимаете, да? Волевой подбородок, звезды героя, маршальские погоны, они покрывают нечто, до конца нами не исследуют. не значит, что там прячется чудовище. Но это не значит, что там прячется Георгий Победоносец. Правильный подход – это только глубокое, вдумчивое, трезвое исследование проблемы. Оно впереди, как ни печально. 70 лет, через 4 недели, уже да? через 4 недели, а мы все-таки еще бродим в пропагандистском пространстве. И не более того, вы обратите внимание, сейчас нас ждет вал советских батальных фильмов, вообще воспроизводящих политическую эмоциональную оценку Брежневского времени, что совсем неправильно. Некоторые из них уже просто ходульны. На этом не воспитать ни молодежь, не поддержать среднее поколение, не тем более уврачивать раны старшего, моральные раны старшего поколения. Представьте себе Будапешт. Я не был, но читающий составил себе некое. Представления. Будапешт состоит из двух частей. Буда это корень города, это Левый Берег, гора Геллерд, Орлиное гнездо, холмы и Пешт, это буржуазная часть города. Ну, Пешт возник, конечно, не в 19 веке раньше, но это город, оформившийся уже в конце 18-19 веке, чисто буржуазный город на плоскости. Он обойден нашими войсками в начале декабря. Будапешт, сомкнуто кольцо. Гарнизону было предложено капитулировать, естественно, они отказались, это было невозможно, запрещено. Начались тяжелые изматывающие бои по взять Будапешт, продлившиеся практически до первой декады февраля месяца. То есть больше двух месяцев. Все, что связано с боями в крупных городах, очень противоречиво. Если исходить из законов военного искусства, затяжные бои в крупном городе – это ошибка стратегическая. И ничего другого. Рассматривая бои лето-осени 42 года в районе Сталинграда, сегодня мы отдаем себе отчет абсолютно, что ни в коем случае нельзя было вводить туда немецкие войска. Город надо было отрезать снаружи, блокировать, подвергать постоянным авиабомбардировкам и обойти, и двинуть либо войска на юг с целью захватить Астрахань, это было стратегически важнее. Со взятием Астрахани можно было попытаться организовать удар на боку. Если не захватить, то уничтожить, зажечь промыслы. То, что немцы стали делать летом 42-го, когда поняли, что грозно им не взять, они подвергли его варварскому артобстрелу бомбардировкам, чтобы зажечь промыслы. Либо, заблокировав Город, пойти на север, на Куйбышев, куда уехало правительство где находился весь дипломатический корпус. Это не новая идея. Ее излагает в своих мемуарах о гражданской войне барон Петр Николаевич Врангель. Она уже тогда кажется далеко не неразумной, ибо наступление вверх по Волге в 19-м году подорвало бы возможность Советского Восточного фронта теснить адмирала Колчака и его войска в Урал и через Урал. Ну, Антон Иванович Деникин вообще принял другое стратегическое решение. Вместо того, чтобы соединиться с силами Колчака, он решил в одиночку брать Москву, что привело к краху в течение шести месяцев полностью Белого движения в центре, на юге России. И это вина Деникина, которая Конечно, прощена быть ему с точки зрения стратегии и политики никоим образом не может. Это вовсе не бросает тень на его человеческие качества, очень приятные, но он оказался несостоятельным тогда. Точно так же оказался совершенно несостоятелен Гитлер. Он потребовал взять Сталинград. Для него очень было важно, чтобы был взят и разрушен город, который носит имя Сталина. Это был полный бред говорящий о том, что тираны ставят политический императив превыше логики ведения боевых действий. Результатом явилось то, что вам известно. Поражение немецких войск в излучении Донной Волги. И вот теперь ситуация снова повторялась. Теперь в Будапеште. Он далеко не бездарь. Чем больше я его изучаю, тем больше я понимаю масштабность этой личности. Другое дело, что, конечно, человек нехороший во всех смыслах этого слова. Это не вызывает никаких сомнений. Вот здесь ни о каких дискуссиях речь идти не может. Это человека ненавистничество. Ничего другого про это сказать нельзя. Но личность очень непростая и очень масштабная. Но, как и всякий человек, он имеет свои слабости. В данном случае мы имеем дело с тем, что для него люди абсолютно, как и для Иосифа Виссарионовича, это расходный материал и больше ничто. Поэтому он хочет, с одной стороны, сначала, вот идея прорваться назад, отбить Будапешт, сбросить Малиновского и Толбухина в Дунай и закрепиться на рубежах Дуная. Потом, это затянуть сражение как можно дольше и тем самым прикрыть Австрию. При этом ничего не делается для того, чтобы укрепить Австрию на самом деле, что было гораздо бы важнее. Я уже говорил на прошлой лекции, что он, начав 3 января наступление, заявил, что на следующий день немецкие войска войдут в Будапешт. Ну кто такое говорит, кроме политиков? Прорыв в Будапешт был утопией с самого начала. Уже один раз немецкие войска споткнулись об этом под Сталинградом. Попытка Манштейна пробиться в Сталинград, деблокировать Паулюсом. Второй раз с этим столкнулись в январе-феврале 1944 года на Украине, на берегу Днепра в Корсуне-Шевченковском. Не удалось пробиться. Снова опять-таки тому же Манштейн. Теперь, когда Манштейн уже был в отставке с апреля сорок года, во главе танковых дивизий СС в Венгрии не было вождя. Это особый разговор. Конечно, какие там три лекции, о чем мы говорим, но их должно было бы быть 10, но это же, вы же понимаете, физически невозможно. Нужен всегда военный вождь, не только политический, Нужен военный вождь. Гитлер военным вождем не состоялся, несмотря на то влияние, которое он оказывал в течение всей Второй мировой войны на действия германских вооруженных сил. Ему очень часто изменяло военное чутье, ибо примат был чутья политического. А политическое чутье может привести войска чаще катастрофе, нежели чем к победе. Очень интересно, есть у меня на руках материал, как параллельно идут боевые действия на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, на Западном фронте. И когда так изучаешь, ты понимаешь, что неправы сегодня обе стороны в трактовке того, кто победил нацистскую Германию во Второй мировой войне. Ее можно было победить только, тем, что изображалось на плакатах совместными усилиями, три кулака сжимающих три знамени. Наша, американская и британская. В этот момент, в котором мы сейчас находимся, боишь ли уже в Будапеште? Пешт очищался нашими войсками. Что значит очищался? Город методично превращался в руины. Гитлер запретил им прорываться. Забегая вперед, могу сказать, что когда прорыв был осуществлен, оказалось, что это можно сделать. Правда, 13 февраля из 10 тысяч пошедших в прорыв ночью из Будапешта, когда он уже погибал, город, до немецких передовых линий дошло 785 человек. Но дошло! Вы понимаете это? То есть, если бы Гитлер не упорствовал безумно ради собственного честолюбия, если бы не упрямство фюрера, гарнизон Будапешта мог бы вырваться, понеся потери. Точно так же, если бы не запрет Гитлера в Сталинграде и если бы Паулюс хватило силы в волю, почему я говорю о военном вожде, военный вождь, это, конечно, тот, кому хватает не только интеллекта, но, конечно, и силы воли, кто своей волей заряжает войска. Если бы Паулесу хватило ухватил тогда, в ноябре, после окружения силы воли, он бы, потеряв половину и бросив все, все тяжелые вооружения, вторую половину вывел бы. То есть было бы спасено как минимум 100-150 тысяч солдаты и офицеров, этого сделано не было. То же самое мы наблюдаем в Будапеште. И здесь, я бы сказал, такая лебединая песня германских бронетанковых сил. Пять корпусов, нет, пардон, пять дивизий, три корпуса, пять дивизий здесь сражалось. Они во второй, в конце второй декады января перешли в наступление, первый раз. Это северный, видите, северный сектор на Чешско-Словацкой границе. Они сумели создать численное превосходство. Вот в чем, конечно, уважение к германскому командованию. При недостатке вооружений, оперативности, Передвижение войск и умение концентрации их. Вот на тех участках, где они наносили удар, они создавали численное превосходство над нашими. Когда я читал, о, становилось очень неприятно за Родион Яковлевича, за Ивана Федоровича, за Малиновского за Толбухина. Толбухин вообще в феврале месяце это, конечно, ну, нельзя так это уже когда вторая операция, это, видите, южный сектор наступления. Он распределил наши танковые части равномерно по линии фронта. Немцы, конечно, сразу нам накостыляли и прорвались к Дунаю в феврале месяце. Но все равно они не могли дойти до Будапешта. Вот. У Малиновского, по-моему, было танков даже еще меньше, чем у Талбухина. И он их не успел сконцентрировать. Вот, немцы ударили на рубеже реки Грон, это исходная точка их наступления, опрокинули войска Малиновского и те ушли за реку Грон на восток, откатились к излучине Дуная. Как раз там вот Дунай, вот видно даже немножко, как он поворачивает, он течет с юга на север, а потом, видите, он поворачивает с востока назад. И это, таким образом потом в Австрию уводят Дунай. Просто мы смотрим Дунай сзаду наперед, не от истока к усть, а от Усти к его истоку. Они отбросили наши войска. Продвинулись на 12-18, в конце концов, на 20 километров, но не смогли пройти к Будапешту. А так как гарнизону было запрещено наносить встречный удар, а встречный удар, это означает, конечно, войска уйдут из Будапешта то жертвы, понесенные немецкими танковыми дивизиями, там, к северу, оказались бесполезны. Вместо того, чтобы на этом наконец успокоиться и понять, что нужно танки перебрасывать туда, в Польшу, где развернулись бои, Гитлер потребовал наоборот из Германии перебросить еще, по-моему, полторы дивизии танковых сюда. Более того, он заставил передислоцироваться эти части с севера, где они одержали частный успех, к озеру Балатон. Полную распутицу! Жгли моторы, вы понимаете, что происходило? Расходовали топливо, которого уже не хватало катастрофически, передислоцируясь туда к Балатону для нанесения второго удара. Конечно, по большому счету это уже истерика стратегического характера и ничего другого про вот эти приказы Гитлера сказать нельзя. Это неадекватность понимания ситуации. Конечно, он был болен. Стимулирующие вещества, которые он принимал, с 1942 года разрушили его нервную систему к 1944 году. Отсюда неадекватность очень большая стала возникать, и понижение резкой работоспособности. Причем врач, это хорошо известно, ему говорил его, что это нельзя, нет требовал. он значит, таблетки со стрихнином, взбадривать в себя. В результате, в начале февраля, прорыв на юге. Исходное, вот он, северный берег Балатона. Задача безумно сложная. Сначала двигаться в направлении запад-восток, а потом повернуть юг-север. То есть идти не по прямой, а крюком. Параллельно с этим в Будапеште идут ожесточенные бои. Город сносится. Бой идет не просто за каждый квартал, как в Сталинграде за каждый дом. В особенности ожесточенными боями в Будапеште являются заугловые дома. Оно и понятно? Перекресток. Возможность контролировать большую территорию. Будапешт горит. К тому моменту, когда началось второе наступление от Балатона, Пешт был освобожден от немецких и венгерских войск нашими войсками, то есть лежал в руинах. Отступая, немцы должны были с собой уводить мирное население, которое в ужасе бежало, потому что оставаться на поле боя они не хотели, Ну, это чисто психологические вещи, им кажется, что если они, значит, уйдут вместе с войсками, то они, значит, спасутся. Ну, кроме того, конечно, на них воздействовала пропаганда, что русские сейчас их съедят и изнасилуют одновременно всех. Ну, на самом деле наши были далеко не добродетельны, вот это тоже надо отдавать себе отчет, что то, что там в фильмах показано пропагандистских, это вот рядом не лежит, но, конечно, все-таки это было не так по-каннибальски, как их взвинчили. В результате десятки тысяч беженцев устремились по мостам через Дунай. по основном они погибнут там, в катакомбах, когда в бои будут происходить в Будде. Немцы пропускали их, по-моему, где-то 8 часов или 9, потом взорвали мосты и величавые мосты, которыми Будапешцы гордятся, рухнули. Но это ничего не значило. Теперь войска вступили в Буду и внутри Буды начались тяжелейшие бои, причем более тяжелые, чем в Пеште, потому что, используя холмистость, Буды немцы сопротивлялись еще гораздо более ожесточенно. Вот в этот момент, как раз, вот этот второй танковый прорыв. Они прошли 30 с лишним километров, они вышли к Дунаю ниже Будапешта на 40 километров. После чего повернули на север, пытаясь пробиться к Будапешту. Но это было бесполезно. За это время Малиновский и Толбухин начали перегруппировку своих войск и остановили немцев. Немцы не дошли до Будапешта 33 километра. В этот момент том, это было 10 февраля, Гитлер приказал прекратить наступление на Будапешт. И, как пишет Гудериан в своих мемуарах, он даже не захотел отвечать на его вопросы, начальника генштаба, какова будет судьба войск, оставшихся в Будапеште. Все, они для него перестали существовать. Теперь они должны были, выполняя тупо его приказ, погибать в руинах Будапешта. Если вы сейчас это осознаете, то то, что мне удастся рассказать на следующей лекции о том, как погибал Берлин и что он говорил о немецком народе там, в горящем Берлине, станет вам окончательно понятно. То есть это не значит, там, погружение в бездну в последние дни жизни войны, это сформировавшееся представление о людях, Который он проявляет каждый раз, когда ему не удается достичь желаемых целей. Финалом являются бои с 10 по 13 февраля в Будапеште, когда было штурмом взято Орлиное гнездо, после чего командующий немецкими войсками в Будапеште генерал-лейтенант войск СС не буду приводить фамилию, вы найдете при желании. Один из первых случаев, когда он осмеливается, наконец, высшее командование, поступить самостоятельно. Он отдал приказ готовиться к прорыву из Будапешта, понимая бесполезность сопротивления. Вот через три дня они пытались прорваться, как всегда ночью, в трех эшелонах, Впереди то, что уцелело из артиллерии минометов, танков у них уже не оставалось. Вот, И им удалось прорвать наши оборонительные баррикады на Итальянском бульваре и выйти в окраину Но пробиться всей массой сил уже не хватало, и когда они стали значит, выходить из города, они попали под огонь нашей артиллерии, наших минометов, ночная каша. Управление войсками было утрачено, при этом они оставили в городе 10 600 раненых на соизволение нашего уже командования. Вот. Штаб во главе с командующим не смог прорваться, вернулся в Буду и был пленен через 12 часов, причем самого генерала вытащили из водосточной трубы, где он укрывался. Я предполагаю, что он обморозился. Кроме всего, пытался еще там, укутавшись, засунувшись в это узкое пространство, согреться. И после того, как объявили о том, что он пленен, войска стали сдаваться в руинах Будапешта. Так закончилась борьба за Будапешт. В эти же самые дни, когда организировал Будапешт, на другом конце земного шара, Американские войска завязали сражение с японцами за столицу Филиппин, за Манилу. Японцы повели себя точно так же, как немцы. Не имея никаких шансов выиграть это сражение, они закрепились в Маниле и три недели этот красивейший, даже по тем временам, город стал ожесточенным полем боя, и к тому моменту, когда японцы проиграли битву за Манилу, филиппинской столице, по большому счету, не существовала. Она сгорела. Американцы даже ее щадили при авиационных бомбардировках, надеясь получить ее как приз. Ничего подобного. Японцам этого не предаст. В этот самый момент, когда Будапешт был разрушен и взят, сначала Рокоссовский, но потом Жуков подали доклады в Ставку, из которых следовало, что силы фронтов – это 13-17 февраля – силы фронтов исчерпаны. Необходимо остановиться. То есть даже то, что они захватили два плацдарма Жуков уже на левом берегу Одера, ничего не давали перенапряжение сил оказалось роковым. Кроме того, помирание все еще было в руках немцев и Восточная Пруссия на 50% была в руках немецких войск. Гитлер в этот же самый момент разругался в очередной раз с Гудерианом. Два часа шел скандал, истерические вопли и обвинения. Что предлагал Гудериан? вывести войска из Курляндии, из Норвегии, из Дании, из Восточной Пруссии, из Италии, из Словении, из Хорватии. И пока железные дороги еще нормально, нормально в условиях войны, вы понимаете, да, что это такое, функционируют, перебросить их на рубеж Одера и в Силезию и сдержать и потом нанести контур-удар. Гитлер отказался и слышать об этом. То есть он окончательно встал на самый порочный путь распыления сил до конца. Идея, которую он высказывал, была банальна, как огурец, что если эти войска увести, то советская армия, значит, сконцентрируется на наступлении в Австрию и на Берлин. А так, не имея этих войск ни на Венском, ни на Берлинском направлении, он не имел резерва. Ибо война выигрывается естественно использованием резерва. Иначе нет смысла там, на линии фронта, приносить войска в жертву. Они могут обладать вот этой высокой моралью. Танковые дивизии СС могут прорываться дважды к Будапешту, но внутренний смысл-то в чем? Потому что за ними идут еще дивизии, резерв, и они их жертвы увенчают. Этого нету у него. У него нет кроликов в цилиндре, потому что он сам этого кролика уже три года как зарезал, сварил из него суп. Смысла губить эти войска стратегического смысла уже нету, кроме одного. Значит, он цепляется за время, но он же не собирался договариваться с англоамериканцами. Значит, он просто тянет время. Он надеется на чудо. То есть ему не остается надежды в мире реальностей. Понимаете, да? Он переходит в сугубо визионерский мир. Но Господь Бог чудо ему точно не пошлет. Он не заслужит этого никаким образом. Но чудо, как правило, не посылает. И оппонент Господа, недаром же его называют лукавый, он подводит жертву гибели и лишает ее реализации надежды в тот самый момент, когда эта надежда крайним образом нужна. Таким образом, все упования фюрера построены на зыбучем песке. Выиграть войну уже невозможно, но продлить Укрепить оборону против Красной армии по плану Гудериана можно рискнуть. Но тогда точно надо начинать переговоры с США и Великобританией. Но, ну, а как показали следующей недели, надежды на раскол коалиции никакой. Таким образом, Третий Рейх находится в стратегическом тупике который он загнан самим собою в лице его фюрера. Политика оказалась авантюристичной и по мере развития войны, если была такая возможность, можно было бы проследить, как изначальная авантюристичность начала войны 1 сентября 1939 года все больше и больше будет нарастать по мере расширения войны. Он не смог бы ее выиграть, даже если бы не напал на Советский Союз. Сталин объявил бы ему войну на меридиане 1944-1945 года, выторговав у Лондона и Вашингтона уступки предварительно. Таким образом, все это злодейское кровопролитие было изначально обреченным. Это гигантская авантюра. Это самое интересное. То есть действия, облеченные в форму государственной политики, подкрепляемые безумной идеологической обработкой народа, наращиванием огромных вооружений и развертыванием огромных армий, изначально обречены на провал. И ничем другим кончиться не могут в этом очень серьезная глубина анализа отсюда, все попытки конструировать по принципу сослагательного наклонения, что было бы, если было бы, они, по сути дела, не больше, чем игра. Холодная игра разума, но она не приводит к реальному теплому жизненному результату. Это можно прогнозировать там, в компьютерном пространстве выигрывать битву за Сталинград, брать Москву, побеждать и прочее, прочее. В реальности это недостижимо по определению. Выигрыш войны, повторю уже эту мысль, был возможен только соединив усилия трех ведущих в этот момент держав. В одиночку ни одна из сторон победить бы не смогла, даже принеся гекатомбы своих сыновей на алтарь Победы. Поэтому, что бы там вот пропагандисты по обе стороны Атлантики не говорили сегодня, это ложь. Только вклад всех трех наций, их соединенные усилия, их правительств дали войну. Все остальное – это политика, это Мазание друг друга грязью из политических соображений. И это наносит ущерб, с моей точки зрения, священной памяти солдат и офицеров, отдававших свою жизнь на полях сражений, наших, британских и американских. Вот они, те, кто погибли и стали инвалидами навсегда, те, кто совершили вот тогда это святое дело, они недостойно того, чтобы сегодня вот так вот выворачивать, из каких бы соображений ты ни делал. Победа, одержанная тогда, куплена такой дорогой ценой, что никто не имеет права сегодня ее пытаться девальвировать. Пожалуйста, вопросы. Значит, слово «фашизм» появилось в 1919 году когда Бенито Муссолини и его товарищи создали активистское движение из ветеранов Первой мировой войны, итальянских солдат и офицеров, которые они назвали «фашо декомбатанте» «соединенные товарищи», буквально. Это получило потом упрощенную терминологию фашизм. В нашей стране в советское время из-за низкого уровня культуры произошло значит, перенесение понятия. С 20-х годов, с 22 -го года, значит, Муссолини пришел к власти, боролись с фашизмом международным. И когда в Германии развернулось движение нацистов, его квалифицировали как фашистское. Отсюда и стали именовать и Гитлер, и его социалистов, товарищи фашистами, что вызывал у фашистов настоящих, мягко говоря, обиду и сильное неприятие. И вообще альянс между Муссолини и Гитлером был вынужденный. Муссолини не очень-то уважал Гитлера на первых этапах, потом он понял, что стратегически ему не выстоит, если он не соединится с Берлином. Вот так вот. Ну и, естественно, раз была запущена наша пропагандистская машина, то это были значит, немецкие фашисты, потом немецко-фашистские захватчики. У них очень родственная идеология, но организация корпоративной фашистской Италии и нацистского третьего рейха разнятся в известном смысле, роднит их тоталитарный подход к управлению страной и к отношению к народу. Это две ветви одного движения. 39-й да. год или 41-й, 41 значит, вот... вот того превосходства, о котором рассказывают, на самом деле не было. Ага. Это немножко неправда. Наши довольно лукавят с цифровым материалом. Не, не, не, не, не... Наши, как... к 41-му а, году, наши не любят вспоминать, что, во-первых, наши же вводили резервы постоянно, это первое. И второе, Второе, что вермахт вел военные действия в Африке, он должен был оккупировать значительные территории Европы, поэтому говорить о том, что в момент начала боевых действий значит, имелись вот такие концептуальные превосходства в силах, это неправда. Другое дело, что Красной армии плохо Управляли и командовали, и она потеряла гигантское количество своих вооружений в первые две недели войны. И понесла большие потери на поле боя и сдающимися в плен. Достаточно хорошо известно. О. Далее, темпы наступления немцев действительно, может быть, и уступает нашим темпам наступления по той простой причине, что они двигались на восток, через территорию недостаточно хорошо оборудованную, транспортной коммуникации в целом. Это наше всегда больное место. Недостаточно хорошо населенную и экономически способную снабжать продвигающиеся войска. Наши же войска наступают в совершенно зеркальной ситуации, когда все ресурсы мобилизованы когда на фронте находится армия в 9,5 с половиной миллионов человек, то, что вермахту там не снилось никогда, плюс еще 5 миллионов ее обслуживающих и все экономические ресурсы брошены только на войну. В Германии в сорок первом году, когда война началась, экономические ресурсы Третьего Рейха целиком на войну брошены не были. Целиком их бросили на войну после Сталинграда. И, ну, грубо говоря, военно-инженерные войска обеспеченность в сорок пятом году была такая, которая, конечно, вермахту и присниться в 1941 не могла. Мы превзошли их, но опять-таки превзошли за счет расточительного использования человеческого ресурса. Никто и не отрицает нашего технического превосходства на завершающей фазе войны, начиная со второй половины сорок -го года, в целом и в сорок четвертом, сорок пятом конкретно. Но вся война, страна была превращена в огромный трудовой лагерь и жила только для фронта. Этого не наблюдается в 1941 году и даже частично в 1942 году, в Третьем рейхе. Несмотря на то, что мобилизация производилась, естественно, экономическая, но не в таких масштабах, которые потом пошел Советский Союз. Я работал с материалами, исходящими с советской стороны, с немецкой стороны и некоторыми работами английских и американских авторов. И вот таким образом, понятно, да? Перепроверяют соединяя, постепенно прихожу вот к тем заключениям, с которыми я с вами здесь делюсь. Ну, объективная Пока ее нету, понимаете, это очень сложно. Предположим, я, русский историк, буду писать историю Великой Отечественной Второй мировой войны. Я подсознательно за кого буду болеть? Естественно, но это будет нормально, иначе это шизофрения. Но я буду там пытаться, естественно, вот себя удерживать, стараться быть объективнее. Но этот момент, конечно, будет присутствовать. Тем более, каково мне будет трудно, зная, что из себя на самом деле представлял Советский Союз. И какова будет судьба наших воинов, офицеров, генералов, победителей. Поэтому я как бы вот... Действительно, как бы можно сказать, что от, до объективной оценки нам пока что надо пройти большое расстояние во времени и в наших усилиях. Господин, а что вы Погромче, ли, как, для всех. под способом нормального ведения войны. А, нормальный способ ведения, нормальный способ ведения. Нормальный способ ведения войны ⁇ это ведение войны. При том, что политики помогают войне, и военным они навязывают свою концепцию. Как только начинается навязывание, способ ведения войны становится ненормальным. Жертвы увеличиваются. Жертвы увеличиваются, это мое глубочайшее убеждение. Скажите, пожалуйста, имеете под собой основания слухи о каком детстве? Нет, нет. Ни в Антарктиду, ни в Южную Америку, нет. Не могу даже вас удовлетворить по поводу того, имелось ли, значит, там, связь с инопланетянами, был ли портал в районе Аляски и так далее, так далее, так далее. Пропадал ли американский эсминец, потом обнаружился на другом краю земного шара. Не располагают достоверной информации. Ну, синьки показывали всем в этом телевизионном фильме этих. С прошлой еще лекции, mm -hmm. когда мы говорили о том, что, вот вы говорили о том, что доверие, ну, Сталина, к своему штабу и Гитлера наоборот, как бы. У меня да. вот вопрос просто возник. Если э, два наших маршала. Много данных говорит о том, что не сильно они были шибко подготовлены, откуда у Сталина могло быть доверие к этому штабу, который в предыдущей Это... еще войне финской показал себя. Не путайтесь. Значит, там, значит, очень. Во-первых, были произведены очищения тех, кто себя не показал во главе с Ворошиловым. Да. То есть, людей переменили. Значит, был возвращен маршал Шапошников. Не, стоп, маршала Шапошникова убрали, но это, ну, это исключительная ситуация, он был начальник генштаба в 1939 году, и, значит, когда Ворошилову решено было в 1940-м, попросить с поста наркома, Сталин вызвал Шапошникова и сказал, что Борис Михайлович вам придется оставить пост начальника Генерального штаба, что к вам у меня претензий нету но политические обстоятельства". Примерно так это было сказано. И вот после этого был назначен Жуков. Жуков разругался со Сталином 28 июля 41 года по вопросу Юго-Западного фронта и оставления Киева, на котором он наставил. Шапошников был возвращен тут же. Понятно? Ему еще было дано звание маршала Советского Союза. Это как бы Сталин перед ним извинился за то, что должен был его тогда. Ну, ну, ну в общем, дал понять, что невозможно убрать Ворошилова и оставить вас, тогда все поймут, что Ворошилов виноват. А так как бы делятся пополам. Вот, но Шапошникову, как все отмечают, при всех у блестящих способностях никогда не хватало гражданского мужества. Отсюда он ничего не смог сделать, заняв пост, значит, там, в 42 году, когда было понятно, что этого делать нельзя, эти четыре наступления одновременных, приведших к четырем катастрофам, прорыв немцев на Кавказ и в район Сталинграда. Но, естественно, так, ну вот ему упрек, вот именно в недостатке гражданского мужества, но это понятно тоже, что в Советском Союзе о каком там гражданском мужестве, там это Гудериан мог себе позволить с ним ругаться, с фюрером, понимаете, там Манштейн ругаться. Другая культура, другой менталитет. Ну это, это отдельный разговор, это, ну это как бы, это коллегу скорее, к Пленкову. Я тоже читал много чего, но это он лучше бы рассказал. Все.